Сейчас мы рассмотрим основные методы работы с шерстью. Для этого я беру достаточно толстую прядь, разделю ее на две части. Одну часть мы просто отложим, а на второй я покажу первый метод работы с шерстью. Он называется вытягивание. Придерживая прядь одной рукой, пальцами второй руки я начинаю вытягивать тонкие прядки. Настолько тонкие, что подложка просвечивает. Шерстью необходимо работать очень тонко. Лучше положить несколько тонких прядок поверх предыдущих для получения более плотного цвета. А теперь мы возьмем... Шерсть, которую мы только что вытянули, хорошенько перемешаем ее при помощи пальцев. Можно обратить внимание, что шерсть у нас расчесалась, стала более пушистой, легкой. И для сравнения я эту прядь положу с предыдущей. На видео очень видна разница между ними. При создании шерстяных картин лучше работать со вторым вариантом, с заранее подготовленной шерстью. То есть расчесать ее, сделать более пушистой и легкой теперь я покажу второй способ этого же метода вытягивания но при этом я буду второй рукой вытягивать пряди придерживая ее основанием руки и большим пальцем следующий метод работы с шерстью называется смешивание для этого я вытягиваю 2-3 пряди одного цвета и несколько прядей другого и начинаю перемешивать эти пряди между собой в итоге у меня получается такой полосатый микс также шерсть можно перемешать до однородного цвета если вам необходим такой оттенок а в наличии его нет в моем случае я перемешала синий и желтый цвет и у меня получился такой грязно-зеленый оттенок этим же методом я могу показать как один цвет шерсти переходит плавно в другой. Например, при создании лепестка цветка. Следующий метод работы с шерстью называется выщипывание. Для этого я беру достаточно толстую прядь шерсти, наматываю ее на указательный пальчик и второй рукой начинаю очень быстро выщипывать такие легкие воздушные облака. Получившиеся прядки очень напоминают кардачес. Таким приемом пользуются при создании облаков на шерстяных картинах или для создания однородного цвета без демонстрации каких-либо акварельных мазков в картине. Следующий метод работы называется скручивание. Для этого из шерсти я вытягиваю небольшую прядь и начинаю пальчиками ее прикручивать, так как мы в детстве лепили из пластилина. У меня получаются такие тоненькие-тоненькие веточки. Этим приемом как раз пользуются при создании веток деревьев, например, или каких-то тонких травинок. Также в шерстяной акварели используется метод фаляния. Взяв небольшой кусок шерсти, я начинаю в ручках или в пальчиках формировать из него шарик. Такой прием используется при создании каких-то мелких цветов, таких как ландыши, например, или весенних почек. Далее я демонстрирую несколько приемов создания фона. Можно выкладывать фон прядками по диагонали, можно выкладывать их по горизонтали или по вертикали. Также при создании фона используется метод выщипывания, который был уже указан мной ранее. И последний вариант работы с фоном это метод нарезки. Когда из небольшой пряди шерсти вы нарезаете различные фигуры, это могут быть прямоугольники, треугольники, полоски. Такой прием используется, если в картине вам необходимо показать маски художника в каком-либо направлении, тем более, что некоторые из них очень характерны. А, конечно, в некоторых картинах используется и микс методов работы с шерстью при создании фона. Следующий метод называется приваливание. Я вытягиваю небольшую прядь шерсти, можно ее подрезать, чтобы она была покороче. И а, при помощи ладошек начинаю... А, принимать к ней физическое воздействие, очень сильно тереть ладошки друг об друга и периодически перемешивать между собой эту шерсть. В итоге у меня получается приваленное полотно, из которого я могу вырезать какие-либо фигуры, например, геометрические. Я демонстрирую вам треугольник, но на самом деле можно вырезать совершенно любую фигуру. Таким методом пользуются при создании домиков, крыш, окошечек. И так далее следующий метод работы называется спираль изначально я скручиваю плотный жгутик из тонкой пряди шерсти и в дальнейшем аккуратненько выкладываю его в виде спирали на картину также можно сделать идентичную фигуру при помощи пальца намотав скрученную прядь на пальчик а потом аккуратно сняв ее такие фигуры используются при создании каких-то вьющихся растений и последний метод работы с шерстью называется нарезка. В данном случае мы берем прядь шерсти, разрезаем ее пополам и еще раз пополам. И от ровного края начинаем мелко-мелко нарезать шерсть в различных направлениях, примерно в 8-10 см над картиной. Таким методом работы с шерстью пользуются при создании снега или мелких цветов. Мы рассмотрели основные методы работы с шерстью. Конечно, в любой картине, как правило, используется несколько приемов. Возможно, вы как мастер создадите и свои.